Всем здравствуйте! Сегодня у нас второй день моего марафона обновления квартиры без ремонта. И сегодня мы с вами будем разбираться, что же действительно наше. Каждый человек индивидуален, и то, что он нравится одному, может просто не нравиться другому. Так вот сегодня наша задача состоит в том, чтобы понять, что действительно нравится именно вам. В качестве примера хочу вам немного рассказать о Виктории Шкодланд. Или Скодланд, это шведская фамилия, я могу ее как-то перевернуть или сказать неправильно. Так вот, я просто обожаю этого человека. Она живет в Швеции и является руководителем и идейным вдохновителем парка Зетас. Что мне нравится в ее блоги и вообще в ее образе жизни, то, что она транслирует, то, что у нее внутри, это все отражается и в ее работе, и в ее интерьерах. Все это имеет свой какой-то уклад, свой образ жизни, свой стиль. То есть то, что у человека внутри, оно все его окружает. Мне кажется, это один из прекрасных примеров, вариант, как должно быть. То есть то, что внутри, то и вокруг нас. И сегодня... У нас есть возможность наконец-то понять и осознать, что действительно наш. Мы заходим на сайт Pinterest или устанавливаем приложение себе в телефон и дальше сохраняем там понравившиеся картинки. В этом приложении очень легко разобраться. Это такая своеобразная соцсеть, где мы сохраняем наши идеи, то, что нам нравится. Здесь можно создавать такие тематические доски. И нам обязательно нужно создать три доски. Первое — это настроение. Сюда мы подбираем картинки те, что нам нравится. Это, не знаю, кто, кто что любит. Да? Пирожные, котята, какие-то задушевные вечера, закаты, природа. То есть то, что вас вдохновляет, то, что вам нравится. Вторая доска — это доска интерьерная. Сюда мы собираем интерьеры, которые нам откликаются. И третье — это любимые цвета. Те цветовые решения, цветовая гамма, которые нам очень нравятся. Как пример я вам показываю скрины своего аккаунта в Pinterestе. Я даже вот собираю доски по цветам, то есть какие оттенки зеленого мне нравятся, какие интерьеры в зеленых цветах. Вам э, не обязательно один какой-то цвет. Собирайте те картинки, те цвета, которые вам нравятся. Их может быть несколько. И вот, например, моя доска с современными интерьерами. Можно подписаться на мой профиль в Pinterest, посмотреть, как это делаю я. Ссылку я вам оставлю под видео. Следующая наша задача из того многообразия картины, которые нам понравилось, выбрать 5, 6, ну, наверное, максимум 10 тех картинок, которые прям вот самые-самые, и создать из них коллаж, или так называемый мудборд, доску настроения. Ее можно сделать в специальных программах, ну вот, например, у меня на телефоне установлена программа фотоколлаж, и я такие доски собираю там. Или вот как здесь, это собирали девчонки, которые участвовали у меня в прошлых потоках. Домашнее задание. Устанавливаем себе Pinterest, Создаем три доски. Первая, которая отражает наше настроение, то, что нам нравится. второе с понравившимися интерьерами. И третье с любимыми цветами. Дальше собираем три коллажа, таких самых-самых, которые нам нравятся, и скидываем их в наш общий чат. Ну а завтра будет новый день марафона и новое задание. Всем пока и до завтра!